Но сейчас переходим к третьему вопросу, самый актуальный вопрос, самый злободневный вопрос. Да. Мы, как представители гражданского общества, всегда думаем о том, что моя мечта, чтобы мы, Калмыки, научились выбирать правильно, правильно людей. Но сегодня у нас опять избирательная комиссия Республики Калмыкия во главе с ее председателем Александром Декалом, кстати, которого я приглашал на заседании данных футбола оставлял он даже не перезвонил ничего не сказал он опять творит чудеса так скажем в кавычках мы помним, мы помним прошлогодние выборы у нас как проходили муниципальные фильтры я вот лично от себя хочу сказать то что наши руководители главы районных муниципальных образований в прошлом году, грубо говоря, рвали свое одно место для того, чтобы не допустить одного кандидата. Вы выдавали, там, не перекрывали депутатов районных, ну, районного звена. И в итоге что получилось? что получилось? В Черноземельском районе глава поменялся. В Селинном районе глава поменялся. В Куберульском районе глава поменялся. В Лаганском районе... Глава поменялся. То есть в тех пяти районах, в Яшкульском районе глава поменялся. То есть в тех пяти районах, где перекрыли всех кандидатов, те главы уже не работают. Те же самые депутаты районного звена, которые прибежали Посмотрите на Черноземельский район. Сейчас они все Не Ничего у них нет. Все на кого-то возбудили уголовные дела. Как кого-то убрали с должности. То есть я хочу сказать, ребята, нет смысла вам стараться там что-то делать, чтобы ну, угодить так. действующие власти для того, чтобы сделать, чтобы команда Батутин, как в прошлом году в ИГС прошла, и у них ну, сколько-то, 80%, да никакого толка не будет для вас, вы это поймите. Вы просто позоритесь, вы позоритесь как, как личности, вы позоритесь как руководители, вы позоритесь как калмыки. Меня меня. С Киченеровского района, живущих, воспитанных в Киченеровском районе, не допустили в основном списке Киченеровский район по, по коммунистам. Почему не допустили? Придумали какие-то основания да, надуманных. И мы не участвуем в выборах. А участвуют в выборах. Обратите внимание, у нас на выборах участвует ЛДПР. Когда такое было, что в Калмыкии либеральная демократическая партия Российской Федерации было у нас в парламенте, в сельском муниципальном образовании, в районном муниципальном образовании. Никогда такого не было. С приходом Хасиков, приходом этих варягов, ребят, которые не разбираются, не живут здесь, не жили здесь. Получается, у нас вышкворок получил место в ЭБС. Ушкорок сидит, я знаю его дети. Сидит, просто качает деньги из ЛДПР, получает там что-то, обналичивает, обналичивает там за горючие смазочные материалы, за баннеры платят большие деньги. Просто идет тупой обнал. Просто посмотрите. И сейчас вы хотите в киченеры поставить двух-трех депутатов из Либеральной Демократической партии в других районах вы хотите поставить. Всегда были у нас парламентские фракции «Праведливая Россия» и «Коммунистическая партия Российской Федерации». Что вы творите, ребята? Пришли молодые. Не понимаете ничего. Я еще раз говорю. Вспомните по премии. 43 миллиона пришло, разделили между собой. Большую часть глава, большую часть глава, там, ну, конечно, это слухи, да, но я в них верю тоже. Глава забрал себе по этому положению глава республики Калмыкии мог, мог поделиться премием с районными муниципальными чиновниками. Но он этого не сделал. За то, что вы ему сделали выборы в прошлом году, 83%, он этого не сделал. Посмотрите пример Волгоградской области. Просто Волгоградская область. Пришло там 40 или 50 миллионов, губернатор поделил на обоблах. Для государственных служащих республиканского значения и для муниципальных служащих. То есть все по чесноку. У нас здесь все наоборот. Но мы еще готовим эфир по премию. Я Думаю, что Борисович, когда отключился, мы его сделали. Я хочу вам сказать, дорогие наши главы районных муниципальных образований. Не надо рвать свое заднее место для того, чтобы провести там список свой. Для чего вы это делаете? Вы не вечные, вы это знаете. То есть... Пройдет время, для Бату время уже, я уверен, недолго осталось. Посмотрим, что вы будете делать. Я, как, я к вам обращаюсь как мужчина, да? как золу. Вот. Ну, как говорю об этом, подумайте о себе. Стыдно это все, стыдно. Мы знаем, как вы бегали, как вы наносились к нотариусам в прошлом году. С этим муниципальным фильтром. Как ездили в этот Анадыр, да? Как стыдно. Я думаю, что калмыки не должны до такого опускаться. А у нас выборы, вы начинаете в это делать. Пришел, тем более под этим декалом, пришел Герднеев, там тоже -то в землях шинмерский вроде бы мужик, а ведет себя как я. Мне, мне, мне, мне вот это стыдно. Мы теряем свою, муже, свою, свою мужественность, свою калмыцкую и арабскую мужественность, только прогибаясь под... Под федеральный центр, под одного человека. Понимаете, И эти методы, они неправильные. Я считаю так. И еще мне стыдно, мне очень стыдно. Я раньше работал в судебной системе, я 9 лет поработал помощником судьи И мне стыдно то, что наш Верховный суд Республики Калмыкия, в с Спитенко, стал правовым судебным отделом администрации главы республики. Как прошло, как с начала этих митингов, да? Как прошло, вот на Викторович выдвигался. По дереву мы судились. Как начало этих митингов прошло, так Верховный суд всегда нас рубит, рубит, рубит. На сегодня рубит кандидатов, на сегодня рубит кандидатов политических попавших. Получается так, что... Я обращаюсь, Валерий Леоныч, к вам. Получается так, что Верховный суд Республики Калмыки является правовым судебным отделом администрации главы республики. Не стыдно ли вам? У нас же разделение властей. На сегодня сообрали здесь... Депутаты народного хурала, которые представители представительной власти. Которые говорят о том, что законодатели, о том, что мы за разделение власти. Почему Верховный суд прогибается под администрацию главы? Ну, мы знаем про все. Мы знаем, какие дела вы делаете. А представляете, если мы начнем это все публиковать про каждого, про все. Я обращаюсь к нам. Да давайте... По честному работать. Самое главное, моя мечта, что мы научились выбирать правиль, правильных людей. Я вот, это такое выступление, поскольку, почему я об этом, потому что в прошлом году на выборах главы, главы республики мы не участвовали, мы участвовали с, с нашей партией, с Компартией, ВГС. Я вышел, я выходил из каждого участка, и мне было так, до да, тошноты противно от того, что наши земляки так голосуют. Председатели комиссии ходят, делают, видишь, что такие умные, включаешь камеру, ставишь, они начинают теряться. С вами только так приходится разговаривать, представляете? А я считаю, что это позор. В да, с этим да. я обращаюсь к вам. Особенно главы районных муниципальных глаза. Особенно председателей УИКов, ТИКов, делайте все по-честному. Старайтесь делать все по-честному. Думайте о себе, думайте о своих детях. И тогда только мы начнем правильно жить. Поскольку право выбора, я считаю, что право выбора, мы всегда выбираем, мы с рождения выбираемся, мы, мы стоим перед выбором. Бог дал нам право выбора. То есть мы, мы выбираемся, еду, одежду, спутника жизни, профессию. Там, да? мы, мы, мы, мы всегда перед тем, что то выбора. И когда нам государство дает право выбрать того, руководителя, кто будет управлять нашим регионом, селом или районом, мы начинаем идти у кого-то на поводу. Мы, мы, мы не ходим на это. Несмотря не на то, что кто ты, там, независимо от того, что ты там депутат, там, юрист, оператор, там, правозащитник, мы должны идти на выборы и голосовать по сердцу. Потому что это самый главный выбор в нашей жизни. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания.